что-то я вас не рад видеть. Да, я тоже. Опять мы здесь. Ну, mm -hmm. no, mm -hmm. конечно, а нам делать нечего. О, oh, бешеный. Это он на каком? На своем, на косарельском Однако, Да. Personal of а этот вообще в панике Но личный тренер, он возбужден Зол постоянно тренируется Так, так, так, так, так Ага, а ей-то зачем с нами ехать? Не знаю Ну ладно Решила багальчик вина халявно получить Так, ну чё, поехали Я че навезу? Ну, я подручных Капучена белокурую. окей. Mm, okay. <laughs> так, ну поехали. Рулим, рулим, рулим. Господи, он на своем на Косорыльском начал разговаривать. Да! Да. <laughs> вот, вот Надо, и кстати, в этот автобус yeah. пересесть. Ну, конечно, чтобы все поместились сразу, да? Да. Быстрее дело пойдет, да? У меня тут радио. У меня тоже. У какое-то хасарыльское радио. Новости рассказывают. осторожно осторожно, вот Что произошло? Как эта машина несет? Это просто жесть какая-то. Ага, uh -huh. они обсуждают Брюсселя. Все-таки он до них добрался. Точно. Так, так, так, так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Ох, сколько тут точек стоит. Ну да, все Опять. нас ждут, когда мы проедем по встречке. Mm -hmm. oh. Давай, я верю в тебя. А ты меня пытаешься догнать что ли? Не, я пытаюсь выехать. А -а -а. Спорт же так плохо. Спорт а -а -а. убивает, так что я помог тебе. Раньше <с спорта. Здравниче, да да да. Робай. Ой, ой, ой. Слушай, этот лимузин просто не управляем. Ну, в поворотах, да. Я хотел... Печально. Да я хотел вообще шашки сделать, но mm. он тупо не захотел поворачивать. Как летел вперед, yeah. так и летел. Значит, оружие нам недоступно. Mm. Ну, мы же с тобой водители. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Я почти доехал. Почти не считаться сейчас посчитается у тебя встреча Окей. Так, заезжаем Осторожненько Осторожненько О, Пирожненько сокращение. Угу. Я ну, вот неплохо тут Неплохое такое сокращение Оп. Поехай Так, мы похоже приехали, момент истины Приближается Ну почти приехали так, все, я тут на месте. Вот тут ребята какие-то. Отлично. Махают тут ручками они. Так, ну что, выходим. О. Ох, ты, доходы, доходы. So ну, главное, и расходы большие. Uh, о, oh, mm -hmm. понеслась. Uh, любим Китай. Да, мы заметили, как ты любишь Китай. Это замечательно. Уже решенный вопрос? По-моему, приехали его решать. такие мелкие рамсы. Планы по расширению, еще уже задумали. Но они видать уже все продумали. Ага, и она пошла. У, это он зря так говорит. Это ж неуравновешенный сейчас психанят. Ну, что и требовалось. Да. Что и требовалось ожидать. Чего? Ох ты ж! прячемся Начинается миссилова Так. И у меня сразу лазер. Вот, ребята, зря вы так. Так, Гертушка. Все, они решили кто так, я, пожалуй, я, пожалуй, погу. виноградники возьму, возьму мини -ганчик. Знаешь, что я сделал? Да, догадываюсь. -хо -хо. Так, сейчас я... ага. Так, тут есть, ребята. на прикрыл вроде. Головешки пошли. Ага. Целая куча машин да, приехала. а Еще вертики. Так, вертики забирай. Сбил, сбил второго. Нет, не сбил. О, так. Сбил. Он на меня полетел прямо. Так, забрал. Порозенка еще одного. Осторожно, осторожно. он снизу еще. Тачка едет. Тихо, тихо, тихо, тихо. Опа. Тачка Нет, уже едет. Какая там тачка? Припарковали, связь забрал. Ооо, там просто жесть какая-то. Всё, я туда закинул гранатку еще. Давай. Че ж ты такой? Черненький, не убиваем пока... а? Сзади двое. Так, я пока броник возьму. Ребята, зря вы сзади так, решили отлично. Взять. У нас вертолет еще один, кстати. Так, погнали. К... Да. Еще один? А у нас. А у нас я они с другой стороны пошли. тяжелые накину и подпитаюсь. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Все, я наелся и напился и теперь я. Так, снимаю вертушку. Так, где она тут? Так, я я прикрываю этот угол, а ты найди вертушку. Пытаюсь ее разглядеть, но что то она не хочет в кадр попадать. Так, ну-ка, если мы сюда. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ты хулет, где ты? Так. Все. Так. Он пухнул. Ага. Или как тебе удобно? Пухнул. Так. Он отпухался. Ой, да. ребята, зря вы выбежали. Ой, Мизма да, позвонила. Да что ж такое-то, а? Меня Вовремя, высадили в, в пассив байс на... в... в здешнем клубе. А, Подъезжайте сюда, как увезли? сможете. Ой, а как мы сможем-то? Мы вообще ну, сможем. Мы пока ничего не сможем. Так, давай поаккуратнее. Здесь такое. Потому что я пока их давайте Давай ты здесь сделай, я пошел там, вперед дело делать. Так, так. бейте охрану. Один готов. Ой, там тачки. Пыхнуть сейчас. Рядом еще. Третий готов. Да, да, да, да, да, вижу. Отлично, так, все. Да, точила. Так, еще, двое, еще двое, остались. Осторожнее. Я к тачке подхожу. Осторожнее. Так, давай прикрывай, я, короче, попробую ее забрать. Подорвали машинку. Так, где-то один. Так, сначала охрану нужно добить. Еще один где-то. Еще один. за застачка где-то. Отлично. О. Так, садимся. Фу. Давай. Что-то как три кошечки. А. Угу. Да садись ты уже, скорее, косорылые ты. А, подожди, подожди, стой, стой, стой, стой, стой. Я хочу пушку пере переделать. Что Сейчас такое? возьму другую пушечку чуть побыстрее стрелять думаешь нас а еще. по пути так если нас по пути встретят то лучше бы уже на месте на ходу поменяли так тут где-то есть выбрал, поворот она не захотела ну ладно Ой, интересно вертушки так. офигеть тормозить замечательно Я их тут еще я думаю, куда бы нам ехать-то надо. О. Опа. -яй -яй. Только тут застрять не хватало. Так, держись. Ой, как они решите, а? Пробитие? Оооо. Не-не-не-не, колеса у нас бронированные Хотя чем-то позаботится. Просто я, я не, не ожидал, что он такой дебильный. смотря они сами Ох еще пищ... стреляют. Впереди! Uh -huh. ты видел Зашида. что это было впереди капец какой то как я вообще проехал эту хрень впереди я вообще <связываю> не до вертиков я просто не достаю еще впереди еще впереди я там. Опа. <связываю> ой ой ой ой ой, -ой, -ой, -ой, -ой. держись один уже дымит Так. Да да Полезно да, <связываю> я Давай, давай, палю, давай. и что может пушечку поменять наверное я постараюсь Вроде один минус да да да да да О -о -о. да что ж ты ехал отсюда ва у меня самого развернули нифига Господи, не что это за это а? причем они в вчера в основном стреляют вот знает какой. кого стрелять а? Да -да, да да да да. Но мы уже почти так. доехали. Кыш, кыш, кыш. Так, еще одна тачку спереди. Да. -пыш. Ох, ох. Я забрал. О, Здорово забрал. Так проблема в том, что я не могу выехать никак. Идаль. Сзади будут. Так, водил да -да -да, забрал. Все так отлично отлично а, там они уже встретились с кем-то все все все мы уже почти доехали фуууу -фу что -фу -фу. они такие жестокие то а? вот не надо было китаёзе выеживаться, вот серьезно замечательно ты еще припаркуйся на моем месте иди отсюда нафиг нашел время парковаться все он еще и улиц Угу. Да-да-да. Hey, Замечательные oh, hey, новости. Хм, mm -hmm. oh.